Шанс, ты звезда. Но на этой сцене наши друзья, наши гости, организаторы и продюсеры мероприятий «Миллион Старс Шоу» с песней «Чикаго» под ваши громкие-громкие аплодисменты. Дима Куча и Суальда, встречаем! Всем привет. привет, «Звездопад». Ребята, ну что, поехали сразу в «Чикаго», чтобы у вас все было офигенно. Погромче. Погромче. Офигенно Орвиво, у я меня все в силе, я такой на стиле И мне все по силе голову забыли Мы на пикаде были мы Навали и навали были Снова в пишет прессы Больше веса, меньше средств Туры, реки и гастро В Чикаго будет все всё так и надо Слава деньги пачки пачки Шмотки грэмпы тачки тачки Шэк шэк шэк шейк, шейк, шэк шэк шэк Я лави танцим дэнсим маме Дали лап лап лап лап лап маме Мирен стал донстап цунами Мы с тобой ангел У вас шанс все будет офигенно, правда? Я не слышу вас. Вот так вот. Спасибо. Спасибо. Ходите, пожалуйста, со сцены. И сюда я хочу пригласить одну секундочку. А, у нас подарок есть. У нас подарок да. от продюсерского центра Сплав слов сертификат на один час работы в студии. Ура! пригласить Лауру Магарян. Лауру, пойдемте. Дизайнер, а я напомню, я напомню, да, Лаура, источник дизайнер женской одежды премиум-класса. Спасибо огромное. Можно сейчас Снежану, да. корсевер, пожалуйста? Конечно, конечно, Снежана. Просто... Красивая женщина в красном платье, просто роскошная. Снежана, дизайнер прекрасных нарядов, корсеверных, в которых всего